О, здравствуйте уважаемые дамы и господа мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии и сейчас рассмотрим приемы которые можно применить для грудного отдела ну вот начнем с того когда человек лежит например шейно-грудной переход чтобы лопатки, расправили. Да, чтобы лопатки расправили полностью положили тогда вот и смотрите у нас позвонки ну что мы щупаем? Мы щупаем, как они ушли. Больше влево, влево сюда, либо вправо, да. Прощупываем по соседним позвонкам, обязательно смотрим несколько сегментов позвоночного столба вверху и внизу, чтобы убедиться, что действительно мы не ошиблись. Если нам кажется, что вот ошиблись, да, вот, например, сейчас я чувствую, что сейчас скажу вот. Один позвонок, и второй, они повернуты вот сюда, направо. Попробуем их держать и попросить человека переложить голову в другую сторону. Uh -huh. вот, они могут выровняться. Значит, а, значит, а, то есть они ходят вот, вот по такой амплитуде да, от центра. Значит, они все-таки были повернуты направо. Сейчас вот у меня вот этот позвонок развернулся влево, а этот остался направо повернутый. То есть он, он гораздо сильнее ротирован, свернут вправо, чем вот этот. А этот какой-то получается мобильный. Еще раз поверню голову в другую сторону. Вот он более мобильный. И каким способом мы на нем будем действовать Соответственно, помните по нашей схеме, да, вот там доски нарисована. Если нам нужно надавить сюда, то с другой стороны надо расширить. Поэтому мы убираем руку, доворачиваем голову побольше и расширяем максимально, насколько получается. Да? Действуем через тряпочку обязательно, либо там салфетку, полотенце. Это всегда делается, да? Подправка. Через тряпочку. Да? Да, всегда. Луки ни в коем случае не должны соскальзывать. Вот я на него уперся пальцем, да могу упереться вот, вот этой частью большого пальца, то есть, чем вам удобнее, тем и упираетесь. Ну, в крайнем случае, можно даже и локтем упереться. Ну, давайте, допустим, вот пока достаточно пальца. Голову натягиваю, натягиваю на него и не хватает пальца и произвожу манипуляцию. То есть, опять же, вот, растянули, mm -hmm. дошли до преднапряжения, Дальше несколько толчков и сделали движение. Стоять к человеку в этот момент можно с любой стороны, по идее. Хоть вот отсюда вы делаете, да? Хоть вот там вот я, например, стою, да? Вот опять же вот это вот. Нашел позвонок, уперся, растянул и произвел манипуляцию. С этой стороны, например, не получилось у вас, да? Можно проделать с другой стороны. Разворачиваем голову и опять нам надо растянуть здесь, да? То да. есть опять назад. Но тогда уже будет упор. Упор будет теперь вот в верхнюю сочную долю, либо через щеку в скулу еще. Опять вот пьер например, теперь вот этим. Пальцем. То есть когда вы поймете, да, то можете менять руки и маневрировать. Как вам лучше сделать? Раскачали, раскачали. Человеку будет неприятно. Неприятно, да. Доводим до того состояния, когда. То есть для того, чтобы еще больше расширить, да, вот я убрал руку. Еще сюда. Когда он будет готов, тогда произойдет мобилизация достаточно проще. Вот так. Если позвонки грудного отдела, да, вот, вот эта зона, ну, примерно от восьмого грудного позвонка до третьего позвонка, они мы будем их спереди, ну, в смысле, когда перевернем человека на спину. А, давайте сейчас вам покажу. Соответственно, ну, по той же нашей схеме, да, нам надо будет, вот, условно, линия осистых отростков по красной линии идет, да? Условно, давайте, вот, вышел позвонок вот сюда, вправо. Соответственно, нам надо растянуть противоположные позвонки, выше. А, поскольку у позвонков есть боковые отростки, да, вот, например, вот, визуально видно, да? Это вот повернут, да. Его отросток руковой вот находится, то есть он примерно на два пальца выше, чем этот позвонок, да? То есть мы растягиваем, соответственно, с этой стороны, с противоположным. Один позвонок вверх, да, и его за боковой участок, то есть вот так вот положили руку, будем все вместе растягивая. А в него будем упираться. тут растянули, здесь надавили. Ну, схема простая. Растягиваем вверх, а отдаем немножко туда. Да, и растягиваем вверх, вверх отдаем, отдаем по диагонали туда. Да, ну, да, да, То есть вот с этой стороны, тут, там, видно просто не будет. Наложили руки, вытянули, а с этой стороны, вот, я в него прицелился ребром ладони, раздавили и заняли манипуляцию. Ну и, соответственно, наоборот, если этот вот вышел сюда позвонок, то верхний вот мы растягиваем, подготавливаем место. Сюда уперлись и произвели манипуляцию. Ага. На... Тут без скручивания идет, да, получается, по идее. Скручивание никакого не идет. Ну, там есть небольшое, Почему? Небольшое, почти, почти да? скручивание такой Да, вот, да, да скручивание. Потому что чтобы ставить. Да, получается. Скручивание по идет Скручивание идет, да. да. Ну, если э, э, сколиоз у человека, да, то в этом случае прямо отберем всю ладонь. И с противоположной стороны, то есть того, видите? Если с колес вот сюда, вот сюда пошел, да, то мы берем его весь, продавливаем, входим, входим, входим в тело, со второй рукой, с тяжелением и с поворотом продавливаем в противоположную сторону. Ну, что время. Да. А, ну, у детей это как бы гораздо проще делать. Всей рукой вы практически всю, всю грудную часть ребенку разворачивается туда. Теперь, как поправить эти позвонки, еще лучший способ. Давай перевернемся на спину, потом небу. Кладем руки, вот так вот не, не а вот локоть на локоть поворачиваем человека и находим вот позвонок который вот вышел вот сюда в данном случае вправо да. вправо да вот мы под него под него подставляем свою большой палец мы его то есть на него будем говорить большим пальцем а с противоположной стороны вот так свернули руку греби своих пальцев упираем в осистоотростки отростки ну, с той стороны то есть, отростки затростки лежат вот так вот, да То есть этой стороной мы будем, соответственно, растягивать их, а большим пальцем вправлять вот такое движение. если Растягивать какими еще раз? Вот этим растягиваем. Вот, вот чисто отростки. Ага. Вставили. А, вставляем большим пальцем. Да, вот основание большого пальца. Да, основание большого пальца вот продавили. Вот так. Растянули и продавили. Угу. Одним, одним таким движением получается. Угу. Если у нас не хватает, да... Ну, напряжение. То иной раз вот прям вот так вот ставлю. то есть отростка вот здесь Прямо вот так вот продавливаю, uh -huh. толчок в этот позвонок. Еще раз его нащупали. Если не может нащупать, да, то пометьте заранее фломастером. Вот вот вот я его нащупал. На него ставлю большой палец, а остальные гребень своих пальцев за остисто стороны. На него прям ставишь большой палец. С той стороны. Да. Основание большого палец. Да. И теперь смотрите, как получается. У нас локти являются тут рычагом. За них, вот, видите, мы за них поворачиваем. Хорошо. потерпите, потерпите. плечи, плеч, видите. Я усиливаю растяжение, то есть с этой стороны, справа. Мне надо дополнительно усилить растяжение. Я за локти усиливаю это растяжение. Вот прицелился. Сейчас еще раз. Спался немножко. Вот прицелился и О -о -о. Щелкнуло. даже щелкнуло. То есть именно. Ушел сюда, сюда же мы и палец поставили. Да. Там вот эти растянули, этим правили. Да, да, да. Ну, тот, который вышел, его вправляет. Так, значит, не и... снимай. Все подряд записывай. Потому что нюансы, они, как правило, уходят. Ну, честно говоря, если вы нас смотрите только по видео, то все равно многое не поймете. Лучше приходите к нам на тренинг, Олег аллаф ну, ваш аккуратный слуга, вас научит поставят вам руки, и мы уже будем конкретные приемы, рассматривать живой натуре, друг на друге. Щелкнуло? но не больно же, да? Нет, нормально. Поправим вам позвоночники. Тут в процессе у нас вы себя оздоровите, люди уходят с тренингов довольны. У кого-то рука давно тянула, там несколько лет было, просто мы поправили, и боль сразу прошла. У кого-то таз перекошен был, выровняли таз, выровняли ноги. Все это у нас происходит на наших тренингах. Сейчас мы развернем нашу ага. подопечного обратно. Да, и продолжаем изучать. Техника воздействия на грудной отдел. Так, вот теперь смотрите, нам нужно поставить человека в позу Сфинкса. Это встали на локти, тело лежит, встали на локти перпендикулярно, чуть повыше повыше, повыше, повыше, повыше, повыше, повыше. Да. И телом подтянись к ним. Тело перпендикулярно, да, должно быть. Да, буквально... К столу перпендикулярно важно, столу. Да, чтобы к столу были. Плечи перпендикулярные. Лечи да? перпендикулярно столу, перпендикулярно. Чуть-чуть да. отходит. И а, теперь не перпендикулярно, вот не перпендикулярно. Вот везде прямой угол. Да, прямой Голова угол. Голова висит. Ну я предлагаю держаться за стол вот так вот, да, чтобы по привычке некоторые руки вот так начинают сжиматься, угу. да, у и угу. так вот свободнее будет. И соответственно шея висит, видите, у нас достаточно можно хорошо все прощупать Опять мы э, щупаем все шейные позвонки по остистым отросткам, нет, сам не крути, предупреждайте, чтобы человек вам не помогал, не мешал, не сопротивлялся, вот, прощупываем, да, с поворотами, проверяя, где, какой ходит, где неподвижно где, на, наоборот, гипермобильность. И, соответственно, как я вам говорил, только по остистным отросткам ну, точно диагностику нельзя сделать, да? особенно, когда второй позвонок он раздвоенный. да, И если он куда-то выпирает, то он, ну, например, влево, да, он выпирает, потому что он сдвинут туда или потому что он развернут? В общем, вопрос. Дело в том, что когда он развернут, он может выпирать в другую сторону. То есть у него вот эта часть уходит глубже, а это выпирает в противоположную сторону. Понимаете? Чтобы этого, ну чтобы ну, не допустить, поточнее понять, да, то прощупываем за боковые отростки тоже. Вот берем Атлант. Атлант прям по подмышелковой косточкой находится. Вот туда поглубже. Ну, во-первых, спрашиваем человека одинаково либо с двух сторон. Mm -hmm. Нормально, да? Mm -hmm. Нет, сам не крутие. Mm -hmm. Взяли аккуратно за череп, да, либо за лоб. И вот на сгиб, на вращение, Это мы атлант провели. проверяем таким образом. Да, это сейчас атлант. На вращение, на кивание. На все проверили. Следующий позвонок, второй вот проверили. Третий проверили. Ты сам крутишь. <с> не крути, не крути сам. Вот. На сгиб, на вращение, да? на наклоны, угу. на флексию, на экстензию, на все проверили. Да? И у нас складывается более такая трехмерная картина да, об их положении. Здесь, например, вот позвонок все равно выпирает да, вправо получается. Мы можем также в него упереться развернуть голову вот сюда, положить ее на руку, опусти, опусти, голову, вот она лежит, лежит, мы ее раскачиваем, раскачиваем, альтернатива тому, как мы делали лежа, теперь уперлись в него конкретно, раскачиваем на него, на него голову, и резкий махом О, вставляем. Хорошо. Все, пришел себе? себя? Да, я нормально. опускай голову, опускаем голову. И смотрите, видите, не, пускай, пускай. А. Ты, да, спросил на поэтому так держишься достаточно высоко, а некоторые прям провисают, у них лопатки сходятся. В этом случае можно локти приблизить друг к другу. Друг к другу вот. Еще больше раскрылись лопатки, да? И э, делаем такой прием следующим образом. Упираемся прямо в позвоночный столб, э, но ну, мягко, желательно, чтобы отростки прошли вот тут между подушечками угу. ладони. Видно, да? Ага. Либо вот в сторону, либо вот в сторону, в общем-то, неважно. С раскачиванием тут голова вот уже щелкнула. Да, только да. коснулся. Раскачиваем голова является маятником и рычагом в данном случае. Одновременно качали и подавили. О, хорошо получается. Основной упор на позвоночник идет а, там, да? Это жалко, вы не слышите. Да. Прямо четко так тук-тук-тук-тук В данном случае мой толчковый удар был вниз. Я, мне неудобно, что я головы в эти, в руки. Да. Далее. Далее. У меня немножко так вот наверное. Голова так. чисто для раскачки, да? Голова О. в данном случае для раскачки. Как май. Да. да. У -у -у. Ну и шея тоже тянется. Вот. И отдельный случай, если у человека сколиоз например, идет, да? Ну, uh -huh. э, допустим, он идет вправо, правосторонний сколиоз Значит, у него позвонки ушли вот сюда. А с той стороны приподнялись боковые отростки. Как правило, дугающий бывает реберно. Мы uh -huh. тогда упираемся не в позвоночник, а именно вот в эту дугу. И упираемся уже не вертикально вниз, а чуть-чуть вперед. Вот так по диагонали получается. То же самое-то скачали и продавили. И продавили. Oh. Если э, хотим, например, вот опять давайте рассматривать случай, в правосторонний сколиоз, да, вот тут грудной отдел, тогда упираемся уже в остистые отростки, но сбоку, человека чуть повернули, и сам не шевелил да? шевел. И вот немножко, видите, тут вакантное место подготовили, растянули, и теперь будет давление вот туда. Уставляем их на нами. Да, вот туда. Ну и, соответственно, и в противоположную сторону, вот так. Вот. То, под углом получается. Ну, прям хороший, кстати, получается. Вот и да? Растяжка, то есть. С головой крутим, ну, то да, то то вправляем грудные вот принципы. Это... Да, да, да, да, да. Здесь да. сюда делаем, прям тянется отлично. Прям. Тянется хорошо. Вот такой вот прием. Мотайте себе на ус. Но не отключайтесь, будьте с вами. Олег, Коловгудин, вам всему все расскажет. Ложимся обратно. Так, все сюда, сюда, сюда к ногам еще А, потянись подальше даже к ногам К ногам пусть ноги висят Да, ноги нас сейчас не интересуют, нас интересуют руки Вот ты правильно положил их вперед Следующий прием Передняя левада называется Подхватываем руки Под локоть Только не на сам локоть, а вот Немножко как бы сюда, ближе Голова свешивается, да, и в принципе то же самое Вот мы раскачиваем человека И продавливаем там есть еще несколько способов, но ну, я в данном случае даже не буду их ну, ну и заднюю леваду тоже самое делают. Да, Простите, заднюю леваду мы делали, когда поднимали ноги, и мы продавливали. Да, тут поясница, долго грудного отдела. А здесь мы продавливаем спереди. Можно еще продавливать, когда голова не вниз, а вверх. Например, ты разворачивай локти вот так вот на себя, уберите, уберите, и а. ставь подбородок на ладони свои. На ладони? На своей ладони, подбородок. Вот так? Да, да, вот так вот так. А -а -а. Вот, в полном локти же локти а -а -а. Вот, у него прогиб получился вот такой. И вот так же мы О, вставляем позвонки. Нормально все, хорошо. Нормально выдерживаешь, да? Да. Так, ну, на этом мы закончим наш видеоролик, а продолжим непосредственно на практике. На столе будьте с нами. С вами был Олег Алав Гудвин.